Всем привет! В этом видео мы с вами посмотрим на интеграцию PHP Storm с Drupal, что он может из коробки, как его можно расширить и что вообще это будет. Грамотная настройка ID поможет вам писать код быстрее, легче и качественнее. Мы посмотрим на интеграцию PHP Storm и Drupal, которая поставляется непосредственно в PHP Storm. Они эту опцию, если я не ошибаюсь, вели давно уже, где-то во времена PHP 7. Я о ней даже как-то писал статью. Мы это все рассмотрим, что она умеет. Мы также посмотрим на интеграцию PHP Storm с Symfony, потому что упор будет именно на Drupal 8. Как вы знаете, в Drupal 8 очень много компонентов Symfony используется, и интеграция Symfony дает нам, соответственно, очень много новых возможностей и также помогает писать код намного быстрее и проще. Особенно главное разбираться в нем. Мы также настроим с вами автоматическую проверку кода на соответствие Drupal Coding Standards, как для PHP, так я вам покажу, как это делается для CSS, JS и вот, собственно, всего кода, что вы пишете. Покажу, как можно использовать Live Templates, это, соответственно, ну, это не относится непосредственно к PHP, Storm и Drupal, но очень может помочь для самостоятельной настройки, каких-то сниппетов для ну, ускорения вашей работы или запоминания каких-то кусков кода. Также посмотрим на некоторые другие особенности, например, на онлайновые указания типов и вот это вот все. Для этого нам потребуется, соответственно, PHP Storm версии 2018 и выше, то есть актуальная версия на данный момент. В а версии 2017 и ниже все это будет также работать, но могут быть некоторые отличия. Например, некоторые пункты меню могут находиться не по тем, Путям, где я их буду показывать то есть вы для этого используете встроенный поиск по настройкам он вам найдет их плагины будут те же самые которые я вам покажу поставлю но они будут несколько иные то есть для 2018 версии плагин для symphony судя по всему переработали вообще с нуля у него и настройки другие и другой плагин который зависит от него тоже работает не совсем корректно его не обновили для 2018 версии но в принципе все это работает так как и надо то есть там уже то, что не работает, не настолько критично. То есть, ну, вот такие вот мелочи могут отличаться. Если что, там в комментариях сами напишите, что тут вот это по-другому работает. Но для тех, кто использует более ранние версии. Ну, лучше, конечно, использовать актуально. Также я предупреждаю, что для некоторых пунктов потребуется Composer и э, Node.js. Это не обязательно, но это поможет некоторые, ну, какие-то опции включить, то есть без них они просто не заработают. Первым делом мы рассмотрим интеграцию с Drupal из коробки PHP Storm. PHP Storm из коробки имеет собственную интеграцию с Drupal. Это у них написано и показано на сайте, что типа, мы интегрируемся с Drupal, все хорошо. Действительно у них есть соответствующая интеграция. Давайте на нее посмотрим. Она включается либо автоматически, либо в ручном режиме. Если вы хотите сделать ее автоматически, вы от, ну, либо новый проект создаете, вы открываете непосредственно проект с Drupal 8 ядром, или с Drupal 7, или с Drupal даже 6 он поддерживает ядром, и открываете папку с проектом. Uh... Uh -huh. Вот. Он заметил, что это Drupal, когда вы в первый раз открываете этот проект, он заметил, что тут находится ядро Drupal и говорит, хотите ли вы Добавить его поддержку я, конечно же, включаю ее, и все начнет работать. Если это окно по каким-то причинам не появилось, можете его посмотреть в логах. Мало ли оно там пропустилось у вас. Что-то не хотят логи работать. Ой, потому что выплыло окно с интеграцией Drupal. Вы включаете данную интеграцию и указываете путь до ядра Drupal. Важно заметить, что если вы используете Composer Drupal Project, вам надо указывать папку web. То есть в данной настройке Drupal Installation Path указывается путь до, ну, как бы до Drupal, где находится index.php, То есть не до папки core, а именно до той папки, где находится индекс.php. Drupal Composer Project — это папка web. Далее вы выбираете версию ядра, соответственно, какая она, ну, У меня восьмая. И... Жмете «Ок». Он вам э, все это просканирует сейчас. И также предлагает установить стиль для этого проекта, чтобы код был в, ну, в формате Drupal Coding Standards. Вы можете нажать Set, У меня это вообще глобально стоит. И я не мучаюсь. Так, и еще одна вещь, когда вы в первый раз вообще это запустите, он вам предложит настроить также вот в попапе в event logs, ассоциации для файлов. А именно, он вам предложит установить ассоциации для файлов .theme, install и module. Он их проставит в как PHP-файл, а также для info-файл из Drupal 7, как ini-файл, чтобы у вас там работало автодополнение, он правильно понимал, как это все работает, что это за файлы, и, соответственно, он вам все это сделает, и вы не будете это делать руками. Все, это, все, что делает вот эта интеграция вот, ну базовая, она... Просто за вас настраивают какие-то вещи в PHP-шторме. Так, если это по каким-то причинам не всплыло, или вам нужно ее включить автоматически, например, вы, у вас проект не содержит ядра напрямую, вы там пишете какой-то именно кусок, для этого вы заходите в File, Settings, затем вы переходите в Languages and Frameworks, далее там должно быть PHP, фреймворки, и вот здесь находится Drupal. То есть вы также заходите, включаете, и все аналогично, как тот попап устанавливаете. Он вам просто открывает вот эту настройку. Если вы по каким-то причинам не можете найти, все, вот это всегда гуглится. Просто Drupal пишете и вот он вам находит. Вы можете поменять там, еще что-то изменить, все. Сейчас мы посмотрим, что делает данная интеграция. Во-первых, она нам позволяет создавать модули при помощи PHP-шторма. Делается это при помощи файл New Project, Drupal Module, где-то тут должен быть, вот он. Вы указываете путь, где он будет вам делать. Вот он создаст нам mod modules untitled, типа модуль untitled, где будет установлен Drupal, ну, где ядро находится Drupal, он вам автоматически... Давайте я создам. Mm -hmm. Давайте в новом окне создадим. Он вам создал папку для модуля, ну, проект для модуля, отдельный прямо. Создал в нем info.yaml файл, потому что мы указали, что это восьмая версия drupal -а. Для сегодня он создаст инфофайл и модуль файл. И Прописал вам связь: что данный stack. PHP Frameworks, вот Drupal, что у этого модуля, у этого проекта PHP Storm, нужна интеграция с Drupal, который находится вот здесь, в такой-то версии, чтобы он также тут и работал. Я считаю это вообще бесполезной опцией, потому что, ну. Не знаю, наверное, никто так не пишет модули для проектов. Ну, может, в единичных каких-то случаях. То есть отдельный проект под написание кастом-модуля. Ну, как правило, у меня вот, например, на проектах бывает по два, по три кастом-модуля. Мне бы было вообще крайне неудобно, если бы у меня под каждый кастомный модуль, под кастомную тему и еще под, под ядро, например, да, общее был бы разный проект, то есть это вообще бы была путаница полная. Да, там с какой-то версии вроде делали, что можно несколько проектов держать внутри другого проекта, но все равно, а зачем это надо? Я не понимаю, не проще ли открыть все ядро э, и с этим непосредственно работать. То есть вот у меня есть модуль с кассом, я могу уже тут же и писать. Э, зачем он это делает, я не очень понимаю. Э, плюс он создает совершенно минимум, то есть он нам пишет Имя модуля, его тип, описание и ядро. Все, ну то есть это просто минимум. И тут комментарии, и открытие PHP файла, все. То есть, по сути, можно руками создать за то же время этот же Ну, Ну, то, что он делает, написать это руками, пока вы кликаете там файл New Project. Ну, это не имеет смысла, как по мне. И вообще лучше использовать Drush Generate модуль. Он, во-первых, изгенерирует вам вот это вот все то же самое, ну, плюс еще он, он умеет там контроллер создать, форму настроек, какие-то плагины, сервисы объявить, то есть hook theme объявить. Ну, в общем, он умеет, он вас спрашивает, он вас ведет по этапам, типа, нужно ли вам это, нужно ли вам то. И вы, отвечая на эти вопросы, он вам генерирует модуль более комплексно. То есть, как по мне, это намного проще и быстрее даже, например, открыть терминал, написать drush generate module. То есть, ну, эту опцию предоставляет нам... Интеграция PHP-шторма с Drupal, но, ну, как по мне, она бесполезна. Может, вам она пригодится. Как я уже говорил, второе, она предоставляет ассоциации для файлов автоматически. Ну, просто всплывает по папчик, что вы можете установить для файлов .theme, .install, .module, соответственно, PHP-файлы, и для .info на .ini-файлы. Собственно, вот и все. То есть вам не придется это делать руками, это делается единожды, и все работает Отлично. Ну, такая полезненькая штучка, чтобы вы не лазили в настройках и не, и не удивились, когда вы там, например, откроете какую-нибудь тему, да. А он у вас не понимает, что это php файлы, был бы просто как текст, и не было бы ни подсветок, ни подсказок, ни проверок. То есть это хорошая опция, и поэтому мы идем дальше. Далее, как у них написано в документации, он делает инклюды некоторых файлов Drupal, вот, include paths, я так понимаю, ему нужно это для анализа кода, если вы это делаете, например, вот как вот он делает модуль отдельным проектом, где нету ни ядра, ничего, он вот эти файлы подключает к тому модулю, чтобы он мог вам подсказывать. Но, например, не будет, я так понимаю, подсказывать вам от, от других модулей, ни хуки, ничего. То есть. Тоже, ну, вот она есть, она работает, такая опция у них, и. И, и плевать на нее, то есть, но ну, она. Может, хорошо, может, плохо, не знаю. Ну, плохо-то вряд ли, но, конечно. Но работает, и ладно. Вот галочка стоит, и ладно. Нас это не особо волнует, она просто работает. Далее. Это, наверное, самая важная опция из этой интеграции, что PHP Storm начинает понимать хуки Drupal. Это очень круто, потому что, особенно для Drupal 7, где все строится на хуках и все вокруг них вертится, это очень удобно и очень полезно. В восьмерке это уже немножко теряет свою актуальность, и это становится из всего, что я покажу, не такой уж и значительной частью для помощи написания кодов Drupal, но все же хуки остались, хуки мы пишем, и это очень полезно. Я тут набросал небольшой модуль, для примера, чтобы на нем как бы по-быстрому все это показывать, не растягивать видео сильно, и мы смотрим... В моду я тут парочку примеров хуков всяких написал, функций, которые мы будем со временем смотреть еще раз. Во-первых, что дает нам эта интеграция с хуками? Во-первых, он начинает автодополнять их. Он понимает, что вы сейчас находитесь в модуле дами, и он может вам дополнить название хука. То есть хуки у нас хранятся как хук, там формальтер, я вам объяснял в другом видео. И чтобы написать данный хук в своем модуле, вы заменяете слово «hook» на название модуля. Этот PHP шторм понимает и, соответственно, вам подсказывает. Вот, например, мы можем написать «function», «dummy», и вот он уже начинает нам подсказывать различные хуки, все, какие он нашел. Как в ядре, так и в сторонних модулях, как кастомный, так и контрибный. Например, вот Hook, filter, info, alter. вы жмете просто, он делает вам комментарии в соответствии с Drupal Coding Standards, что очень тоже приятно. Он за вас заполняет аргументы. Если у этих аргументов есть какие-то типы, он их тоже за вас заполняет. И это очень удобно. Также он умеет добавлять рядом с хуками вот такую иконочку, которая нас переносит на документацию данного хука в API файлик, где он описан написан вот form.api.php. И мы видим все описание хука, то есть и его пример реализации предоставленный ну, тем, кто объявил данный хук, в данном случае ядром. Это очень полезно. И отсюда же появляется аналогичная кнопочка, но она работает несколько иначе. Она показывает нам то, как ре... ну, все реализации данного хука. Это также очень хороший этот способ понять, как данный хук работает и посмотреть на другие его реализации. То есть, например, можно посмотреть, как его используют в модуле Language. Мы видим, что они alt формы, получают объект формы, что-то тут производят, проверяют, есть ли там у формы ключ ланг что-то делают, какие-то доступы управляют. То есть мы можем посмотреть, изучить код и что-то полезное отсюда вытащить. То есть, например, можно понять, что из форм можно получить formobject, из форм form можно получить сущность, соответственно, и работать уже с сущностью. То есть это полезно, и обратно вернуться в объявление. Ой, опять посмотреть, что он умеет, и вернуться в наш же модуль. Это очень полезно и хорошо. Но данная, функ... ну, данная особенность не работает, насколько мне известно, уже давным, ну, с самого начала. Она не работает с хуками, у которых есть динамические вставки. Он их не понимает, он не добавит сюда ни иконки, ни сюда, ни иконки в документацию но он умеет их дополнять. То есть, если мы напишем, он нам дополнит, он нам полностью заполнит, но он просто не будет понимать в дальнейшем, что это, ну вот, например, блок build, без блока id alter, он нам все заполнил, он понимает, пока что мы не заменили вот эту часть, но если мы ее заменим, например, на, ну пусть будет контент, грубо говоря, допустим, у нас там base id контент, все, он перестает ее понимать, и никаких подсказок больше не будет. Но он за нас ее заполнил, правильно составил нам комментарий, все аргументы, и дальше мы можем пользоваться. Или вы в самом начале можете, если вы не уверены, что она делает, посмотреть на его документацию. Так, то есть вот два одинаковых хука. С этим не работает, с этим работает. Но это не критично на самом деле, но главное, он свою задачу выполняет. Далее, в момент вызова хука он умеет показывать документацию. Это достигается путем нажатия сочетания клавиш Ctrl-Q. Например, функшн. Давайте еще какую-нибудь функцию найдем. Ну вот, я вижу. кэш интересно, что это такое. Вот вы его эти хука. Еще не ввели, можете нажать Ctrl-Q. И он вам показывает, что очищает все статические еще какие-то там кэши. Этот хук спрашивает модули, запрашивает модули для очистки всех статических кэшов, бла-бла-бла. В общем, описание данного хука. Это очень полезно и приятно, то есть это очень хорошо. Вы можете увидеть, что смотрите также Drupal Flush All Cache и Hook Rebuild. То есть это полная документация данного хука, как она есть. То есть вы можете посмотреть его на Drupalorg, например, отсюда нажать, и он нам откроет страницу с Drupalorg где описан данный хук. То есть вот хук, кэш, флэш Идеально просто. То есть вот то же самое, что и здесь. вот Вы можете сравнить. То есть документация на DropLog генерируется из документации в коде, из комментариев, а он нам отсюда же и парсит их. То есть у нас получается идентичная документация. Это очень полезно и очень хорошо. Когда вы уже написали данные, Хук, например, вы также можете его выделить и опять же нажать Ctrl-Q. Давайте я закрою сначала. И опять же нажать Ctrl-Q, и он вам покажет документацию. Вот, хук в Team, например, какие аргументы он передает, что за что они отвечают. Вот все расписано. Например, мало ли у вас там, например, нет интернета по каким-то причинам или еще что-то. Вы можете нажать Ctrl-Q и прочитать документацию хука. Это очень круто. И ну, забыли, например, какие-то там аргументы или еще что-то какие-то мелочи нужны. То есть также не надо лезть никуда на DrupalORG. Вы можете отсюда. А если хотите на DrupalORG, вы опять же можете нажать же сюда, Ctrl-Q, и вот он вас перекинет на DrupalORG. То есть опять же это очень хорошо. Когда вы нажмете Ctrl-Q, он вас, скорее всего, в первый раз откроет в папе. Если нажать ctrl -Q, q он переключает между режимом вот в такой панели. И вот такого по-папа, то есть по умолчанию, скорее всего, у вас будет вот так вот, и вы сможете аналогичную информацию прочитать вот в таком коротком формате. Это очень хорошо, и опять же, очень полезно, особенно для новичков, кто не знает хуки. Также PHPStorm умеет интегрироваться с Drush. Для этого надо зайти в файл settings, так, tools, command, там должен быть command line tool support. Вы добавляете новую поддержку, драж, и указываете, что это, ну, то для проекта, и указываете путь до драша. Я не буду это делать, потому что у меня драш находится в контейнере. Я вообще эту интеграцию никогда не делал. Я как-то ее давно пробовал еще на начальных этапах. Мне она не совсем нужна. Все, что она делает, это когда вы в терминале вводите там, ну, не в этом терминале, там, по-моему, свой будет какой-то, или, или прямо тут, не знаю. Вот эти там драж, например, да, он вот U, он вам может подсказать, что там ули есть, да, команда. И какие-то там параметры. Ну, например, ну мне это не нужно. Я даже с терминалом PHP шторма и не пользуюсь, на самом деле. То есть иногда, мы, увы, очень в очень редких случаях, там в основном логи смотрю, каких-нибудь там компиляций. Я вот Мне вот нам, например, проще так да, сделать, например, и прочитать документацию, если я не знаю, что эта команда может делать. Ну и, соответственно, ее написать здесь же. Потому что это удобно. Во-первых, я могу повторять команды, если я их ранее водил, например, SQL. Дам там, то есть вот, у меня уже в подсказке из предыдущих исполнений есть также, если я переключаюсь между проектами, это не слетает, потому что, если вы начнете тут что-то делать, да допустим, переключайтесь на другой проект, у вас тут слетит и путь, а может вам надо на том же проекте другую команду Drush. Ну, в общем, не очень удобно. Мне удобнее, когда это все выходит в одном терминале, независимо от проекта. Но если вам нужно, я вам показал, как она включается, вы указываете путь для драши и все просто начинает работать. Также, PHP шторм умеет э, искать документацию на Drupal.org, как они заявляют. Ну, это, конечно же, очень немножко странноватая такая особенность. Вы выделяете название функции какой-то, или там объект, или еще чего-то, и у вас появляется вот такой пунктик Search in Drupal API. Все, что он делает, это он вас перекидывает на поиск Drupal.org, и все по, ну, по этому значению. То есть, ну, я не знаю. Вот, например, вот это он найдет точно. Не перекинет тогда на страницу хука. Э -э польза, конечно, не знаю. Не, я этим точно не пользуюсь. Я не знаю, какая у нее польза. Например, вот у ну, объекта можно посмотреть, что он на найдет. Объект дропа. Он, наверное, покажет все его методы. Ну, и описанию из его комментария. То есть, вот. Не знаю, зачем это нужно. На самом деле, намного проще нажать Ctrl-клик. И все это здесь же просмотреть, то есть, откуда это документации генится, только более, не знаю, что ли, наглядно, как это работает. Не прыгать там по ссылкам, то есть сразу видно, что Q отвечает за вот это. какие то аргументы, то-то, то-то. Ну, такая особенность имеется. Также там есть и ой, Google. А то есть, как вам удобнее, так и пользуется. Вот, ну, есть такая особенность у них, ну пусть она будет. Также последнее, по сути, что он делает. Из этой интеграции он, ну, это она как бы сама по себе работает, не от той галочки. Он позволяет вам, то есть, ну, это поддержка PHP-шторма из коробки, как они заявляют. И он вам позволяет интегрироваться с Drupal.org для issues, для работы с ищусами Я вам покажу, но выглядит это совершенно ужасно. Я не знаю, зачем это вообще нужно. Ужасно это не потому, что PHP-шторм это так сделал, а просто потому, что у Drupal .org, скорее всего, нету для этого никакого API, PHP Storm не к чему подключаться, они не могут сделать нормальную интеграцию, и, соответственно, это, ну вот, э, так скажем, решение, если уж прям вообще нужно. То есть для этого надо зайти в файл settings, task Server. так, task serverst, э, где они у нас находятся task, вот. Э, вот, да, Tools, Tasks, Servers. Вы можете добавлять различные сервера. Например, я для сравнения делал себе… О, вот у меня уже есть добавленный, я проверял, потому что я этим не пользуюсь. Я добавлял Trello для проверки. То есть это намного интереснее. Во-первых, он позволяет вам выбирать доски. У досок выбирать вот эти столбцы. Там задачи, видеть их описание, статусы, комментарии. То есть интеграция достаточно такая серьезная ничего не скажешь о Drupal.org, которая делается через Generic. Давайте мы еще раз ее добавим, потому что для него нету отдельной специальной документации. Мы используем общую интеграцию на основе HTTP запросов каких-то. Нажмем жмем Generic. И почему он так все сереньки посветил, не знаю. Сервер э, URL ORL, нам надо указать. HTTPS Ой. Drupal.org. Поставить, что мы будем анонимно, там не будем авторизовываться. Далее переходим на вкладку commit message. Это то, как будет формироваться, commit, это ID будет подставляться, и описание. Допустим, в случае. С Drupal.org там будет ID, issue, ну, ID, но issuса а суммари его заголовок. У Trello, например, это ID-карточки, там большой такой хэш, а Summary его ну вот заголовок тоже описание краткое. То как будут сформироваться коммиты для этого, и в сервер Configurations мы настраиваем, где он будет брать этот список. Нам надо указать путь до issuсов. Он поддерживает. Вам придется для каждого проекта делать это индивидуально. То есть, например, для ядра давайте сделаем Drupal. Drupal.org project Drupal. Нам надо попасть на страницу со всеми ищущими. Берем, берем, вот эту вот часть и пишем. Там, по-моему, все. Да, вот она подсказывает сервер URL и добавляем вот эту часть. Далее нам надо объяснить ему, как он будет это парсить. Нет, что-то малень- а во, побольше регулярными выражениями, как, откуда он возьмет ID-шники, откуда он возьмет описание задачи. Там находится таблица в То есть вот наша строка в таблице. И мы отсюда, вот нам нужно вот эту часть взять, потому что здесь находится и ссылка на issues, и его название. Мы можем, в принципе, давайте... Заберем ее полностью отсюда. Все это выглядит, конечно, не очень красиво. И нам нужно поправить. Во-первых, что... Так, так, так, как же все это... А куда у нас ТД пропал? Ну-ка еще раз. Пусть будет так, значит. Тут мы укажем, что нам все равно, что будет до закрытия. Далее... Вот такая штучка нам нужна. И в ссылке мы меняем э, ID ищуса на э, То, что это. Указываем на то, что это ID Ищиса. Э, Что-то он как-то подсвечивает, странно. И вот здесь вместо названия мы указываем, что это его краткое описание Summary. Плюс так. Не знаю, сработает он нет. Что-то... Ой-ой-ой. Как-то странно все это выглядит, конечно, ужасно. Ну как я и говорил, это кошмар. Давайте протестим. Скорее всего, он на пробелы будет ругаться. Давайте вообще все уберу ему. Вот так вот оставим. Что вот ему тут не нравится, не совсем понятно. Прямо на ID ругается. Ну, все вроде корректно. Так, вот он пишет нам, что соединение успешно произошло. Но выглядит это... Не сказал бы, что как-то очень хорошо. Ну, давайте я сохраню. И все, что она сейчас будет делать, это у вас тут в ту к контексту можно будет открывать таски. Ну, то есть, вот он сейчас распарсит вот ту страницу с ищущимисями. Если получится, что-то как-то друг по долго подключается у меня сегодня Он вам выведет просто все заголовки Ну вот что-то не получилось, он бы вам вывел вот эти все заголовки и все То есть, ну не знаю, что же с ним такое сегодня Ну-ка, если добавить? Нет, он все уже не подсказывает Что ему не нравится? Почему ему не нравится вот эта конструкция? Так, на скобочке он не ругается. На ID он ругается. Почему он ругается на ID? Не понимаю. Он же сам просит указать ему группу в таком формате, где находится ID. -шник. Что как бы странно. На свой же синтаксис ругается. Ясно. Ну подключение он видимо просто что теперь запрос делает. Ну неважно на самом деле. Вот просто здесь будет появляться список вот этих задач. Ну то есть название будет view update 8500 из major. И собственно его ID еще Если вы на нее переключитесь, он вам гид переключит на предложит переключить на ветку новую для разработки этого issuesа. И все, и больше он ничего не делает. Он вам не покажет ни описания, ни дискуссии, ни текущий статус. То есть это совершенно бесполезная вещь. То есть даже я говорю париться, не буду дальше вам объяснять, потому что она вообще совершенно ненужная. Я не знаю, как ее можно использовать эффективно, потому что, во-первых, она привязывается к тому проекту, на который только настроили. Надо будет подкажи делать отдельно. Вы ничего, кроме заголовка, не увидите там. То есть, ну а как узнать статус? Может, его уже сделали? Или может... Там в обсуждении уже патчи готовы есть, то есть зачем мне просто заголовок ищусь? я и так могу зайти посмотреть. То есть это совершенно бесполезная и неудобная опция, ну вот она есть. Пойдем дальше. Также PHP Storm очень имеет полезную вещь. Он, умеет, он имеет встроенные настройки Drupal Coding Standards для PHP, CSS и JS. Это вообще шикарно, потому что он может за вас форматировать код в соответствии с Drupal Coding Standards. То есть вам придется просто парочку клави сжать, и у вас большинство ошибок, которые часто делают либо новички, либо просто сами по себе получаются, он за вас будет исправлять их. Для этого вам он вам уже изначально должен предложить установку данных стандартов, вот Drupal Style форматинг, Вы можете нажать Set, либо вы можете зайти в файл Settings. Далее вам надо зайти в Editor Code Style и вот э, все языки здесь. Ну нас интересует PHP, потому что код в Drupal пишется на PHP и здесь соответственно все настраивается. Очень много всяких опций настроек. Вы можете, например, это установить сразу же по умолчанию в ID, как у меня это сделано. Например, я не делаю это каждый раз для проекта. Я это сделал сразу же для всего ID, То есть неважно, какой проект открываю, у меня везде вот все это работает само по себе. То есть у меня стиль такой везде становится. И вы можете сделать, нажать, если у вас он сам не предложил или еще какие-то причины случились, восстановить, например, хотите. Жмете set from, predefined style, и тут будет Drupal. Все сохраняете, и у вас применится. Аналогично для CSS, Predefined Styles, Drupal, CSS Style. Он вам это установит. Аналогично для JavaScript, тоже Predefined, Drupal, JavaScript, Style. Все. Он за вас это все поставит, вы принимаете, сохраняете. Например, для остальных, или там такого нету, но это может потребоваться. Например, в HTML по умолчанию будет 4 пробела вместо двух, которые в Drupal используются что тоже будет не совсем корректно. Для этого я просто делаю set from PHP. То есть э, тут настроек минимум, в основном это только касается отступов. Отступы в HTML такие же у нас, как и в PHP. Соответственно, можно утащить уже с PHP, который настроен на Drupal. Аналогично CSS. Из SCSS он потянет из CSS стандартной. И еще что-то. Тут такое вроде должно быть. А, ну... С CSS раньше я так делал еще, потому что не было стилей. А сейчас они есть. То есть вы все сделали, применяете и все. Если у вас, например, код написан не уже по, не в соответствии с этим стилем, он будет ругаться, например. вот. Ожидалось два пробела, ну найдено три. То есть он вам подсвечивает, что это не по текущим стандартам, которые установлены на стандарты Drupal. Что вы можете сделать? Вы можете прочитать и поправить руками, например. Либо вы можете... Просто нажать рефактор, где же это находится. Где-то тут есть такая опция. Вот, код, реформат код. Вы жмете, и он вам весь код текущий делает в соответствии с теми стилями. Я таким не пользуюсь. У него есть короткое именование, например. Давайте я тут накосячу везде. Вот, вот всякие, ну, вот это он не заметит. Чтобы ну, Еще что-нибудь. Вы можете нажать просто стандартное сочетание клавиш Ctrl Alt L. И он опять все вернет как должно быть. Он написал, что отформатировал 5 линий, один проверим, ничего не удалено. И ну, вот такие вещи он за вас не сделает. Также это Ctrl Alt L, он не только вот под Drupal Coding Standards подправляет, ну, под код-стайл, который вы указали. Он еще много всяких вещей делает. Например, он находит неиспользуемые... Э, использование namespace. Ну, давайте, не знаю, URL какой-нибудь подключим, друпальный. Нет, что-то я не то сделал. Вот. Например, мы объект. Неважно, вот мы его использовали. Он автоматически за нас добавил использование данного объекта. Затем мы его удалили. Он уже подсвечивает, что он не используется. Мы можем нажать ctrl alt и он удаляет неиспользуемый использование вот этого объекта. То есть это очень удобно. Это очень полезная штука, я ее регулярно пользуюсь. Она работает везде, в JS, CSS, в PHP, ну, во всех вот файлах, которые там поддерживаются. То есть это крайне удобно. Вы пишете много кода или, например, код за вас вообще кто-то сгенерировал, вы просто Ctrl-Alt-L уверены, что у вас, по крайней мере, самые основные вещи будут в соответствии с стандартом. То есть это хорошо. На этом, в принципе, интеграция PHP шторма с Drupal. Ом заканчивается, скажем так, то есть то, что предоставляется из коробки. И мы переходим к интеграции к Symfony. Э, интеграция Symfony, как по мне, для Drupal 8 самое полезное, что есть сейчас в PHP шторме для работы с Drupal 8, как ни, ни странно, это именно не интеграция с Drupal, а моя интеграция с Symfony, так как ну я уже говорил, и вы, наверное, в курсе, что Drupal очень активно использует компоненты Symfony. И мы их используем так или иначе, роутинги, плагины, вот это все, сервисы. И нужна с этим интеграция. Интеграция с Drupal этого не делает. Все, что она делает, как я и говорил, это по сути та галочка понимает хуки. И вот по мелочи какие-то там моменты можно настроить под работу с Drupal. Ничего симфонистского оно понимать не будет, естественно. Uh, то, что код весь переходит на ООП, который весь базируется на подходах Симфонии, на их сервисах, и вот, этим, вот это вот все вот оттуда комом катится на нас, и он ничего вам этого подсказывать, естественно, не будет просто так. Это очень тяжело. Я тут недавно перешел, ну вот поставил 2018 версию, там была проблема с плагином, который не сразу завелся, который как раз делал вот эту интеграцию. И я что-то даже очень расстроился и не понял, потому что очень тяжело писать код, когда он не подсказывает сервисы, поэтому давайте мы это сделаем. Для этого нам нужно зайти в файл settings и перейти в плагины, и в плагинах вам нужно поставить два расширения. Ищите их прямо, у нет, не тут, browse repositories, потому что у вас они, например, могут не стоять, там уже установлены, ищите symphony. И вот тут два есть, Symfony Plugin и Drupal Symfony Bridge. Самый важный это вот этот Symfony Plugin. Он делает практически всю, он делает всю работу. Drupal Symfony Bridge основывается на этом плагине. То есть вы ставите Symfony Plugin, он работает в 2018 версии PHP Storm, иначе от 2017. Ну, по крайней мере, у них настройки вообще разные. Как по мне, намного проще все 2018 стало. Вы его устанавливаете, он вам попросит перезагрузить ID. И вот можете еще поставить, это не обязательно, но можете поставить данный плагин, который использует Symfony плагин и дополняет некоторые вещи именно для Drupal 8. Он, можно почитать, что он тут делает, Full Container Support, Twig Extensions, на самом деле это уже все понимает Symfony плагин, на самом деле. Единственное, что сейчас полезное оттуда могло бы быть – он делал подсказки в info.yaml файлах, например, что там можно description указать, type. Вот такие друпальные чистые вещи, которые не касаются Symfony. В роутингах, то, что у роутингов там, роутинги у нас Symfony, Symfony используются, но у них есть некоторые свои особенные, так скажем, ключи параметры, которые чисто друпальные. Symfony вам их не подскажет, но данный плагин подскажет, но это уже не работает. Единственное, что я понял, работает в 2018-й версии от этого плагина, это только подсказка для перевода строк, то есть для функции T, и вот всех ее вытекающих, будет, например, в IT-help он уже подсказывает, что есть такие строки, и можно их просто переиспользовать, то есть автодополнение текста из перевода в Drupal, все, больше я ничего не нашел, что чтобы полезного он добавлял. Ну, я его поставил, он как бы работает хоть и частично, он ошибок не выдает, ну, есть и есть, никаких проблем. Там есть issues, не знаю, на них никто не реагирует, что там уже ничего не работает. Ну, посмотрим, что с ним будет. Вы ставите, соответственно, Symphony плагин как минимум. Если хотите, ставите Drupal, Drupal Symphony Bridge, хуже от этого не будет. Перезагружаете ID. Когда она у вас опять запустится, вы заходите в файл Settings. Language Languages and Frameworks. Так, так, так. Куда же нам надо зайти? Давайте просто найдем Symfony. А вот PHP Symfony. И включаете интеграцию с ним. Для этого надо нажать вот галочку. Ничего менять здесь не нужно. Если вы перешли с более... То есть вы использовали PHP Storm в старой версии проекта, например, 2000, где был 2000... 17-й PHP Storm, обязательно нажмите вот эту кнопку Clear Index, иначе ничего работать не будет. Я долго понять не мог, почему все развалилось. Очень расстроился. Оказывается, там были старые индексы. Я говорю, вот этот плагин, походу, очень сильно переработали. Если у вас 2017-я версия, у вас тут будет намного больше всяких настроек, которые, по сути, также не нужно менять. Вы все, что делаете, это включаете, применяете. Окей. Но ну, он вас, возможно, попросит перезапустить PHP шторм но вот сейчас он не попросил, значит, ему не надо, и все будет работать. Плагин, который Drupal Symphony Bridge, он не имеет никаких настроек, он работает тогда, когда работает симфоневский плагин, то есть они вместе работают. Вы включили Symphony и забыли. А теперь давайте посмотрим, что данная интеграция нам позволяет делать. Ну, давайте посмотрим в первую очередь на, например, Drupal Symphony Bridge, который подсказывает вот для такой функции строки, как я вам только что говорил для переводов. Например, вы пишете t help и вот он вам показывает, что уже в коде есть такие строки, содержащие данное слово. Вы можете их уже переиспользовать. Например, вот, ну вот help. То есть очень вероятно, что для этой строки будет перевод. То есть уже кто-то за вас это написал. Это же работает и в твигах. Только вот логин, например. Если вы, например, будете писать Help. Он вам не будет ничего подсказывать. Для того, чтобы он начал подсказывать, вы сначала пишите конструкцию с пустой строкой T, а уже потом тут пишете текст. И он опять же вам начнет подсказывать. Все будет работать. Далее, все уже мы. Я не знаю, что еще больше делает Drupal Symphony Bridge на данный момент. Все остальное уже делает Symfony плагин, чисто без него я проверял, то есть то, что написано у Drupal Symfony Bridge, сейчас делать Symfony плагин, по сути все, вот кроме таких вот специфичных друпальных штук, из которых я заметил, работают только переводы, подсказки в info.yaml файле и прочих таких специфичных yaml файлах, он, они уже не работают, к сожалению, но это не, вообще не критично, без этого жить можно. Далее, Symfony плагин подсказывает нам название роутингов. Например, давайте я начнем отсюда. Вот у меня уже есть пример. URL, например, и вы пишете user login. У меня... А, это он так подсказывает, значит. То есть вам не нужно искать, как, например, у логина называется роутинг. Вы можете написать просто user, да, и он вам подсказывает, какие есть роутинги с данным названием и за вас его подставляет. Это, опять же, удобно, экономит время. Вы можете нажать Ctrl-клик и перейти к объявлению данного роутинга. Вы увидите, что у него такой-то путь, какие-то настройки, то-то-то, и все хорошо. Тут вы можете перейти, я так понимаю, к форме и смотреть уже исходник, как она работает. То есть... Вообще, в целом, вот этот Symfony Plugin, он позволяет вам не то, чтобы автодополнение у него самое полезное, что есть, а то, что из-за этого автодополнения и то, что он понимает, что вот это значит и куда это ведет, и дальше куда вот это ведет, где это используется, вот это, он вам позволяет очень быстро ну, производить навигацию по коду, то есть понимать, что, как работает. Вам не, вам не надо это искать. Не нужно это понимать, блин, откуда это может прийти. Вы просто кликаете, кликаете туда-сюда, и вы уже понимаете, как это все связано и как это вместе работает целиком. Это очень удобно для изучения кода, особенно для начинающих, потому что э, многие вещи, ну, очень тяжело запоминать, да и не нужно, редко используется. Например, вот роутинги все запомнить, ну, просто нереально. А вот, например, ну, естественно, что роутинг у юзер-логина, юзер-логаут, юзер-регистр – ну, начинается или содержит хотя бы как минимум слово «user». И дополнение это найдет. То есть не надо лезть в модуль «user» и смотреть все роутинги, которые подходят для вас. Аналогично подсказка данная для роутингов работает в коде. Например, URL. Опять он нам что-то непонятно, что подсказывает. Тесты какие-то. Например, from road, естественно. И пишите опять же «user». Вот «page», например, он на страницу пользователя будет. Опять же, вы можете посмотреть, что к чему… Ой, ну давайте закрою, мне ему не нравится. Вот «User Page», «Объявление», опять же, все, вы можете это отсюда посмотреть. Отсюда даже он может на вот эту строку кинуть, отсюда вы можете посмотреть, что это и роутинг. В общем, вот по коду «Гулять» самое то. И опять же, очень приятно, что завтра заполнять, не надо ничего запоминать, искать, и все работает просто само по себе. Также эта особенность работает в таком специфичном варианте, например, форм, ой, ой же я написал, form state, например, example пусть будет, неважно, и road name, массив ключа, и он, ну, то есть по ключу массива road name начинает понимать и подсказывать роутинги. Это тоже, ну, я не знаю, где это можно использовать, но вот умеет это хорошо. Приятно, что он даже глубже куда-то влезает, только где обо всех этих возможностях почитать не очень понятно, но оно работает, это очень приятно, когда начинает подсовто подсказывать. Но, как правило, я не знаю, где такие варианты используются, поэтому вот стандартно в твиге и просто урлы какие-то, какие варианты, возможно, там будут, он вам будет подсказывать. Ну естественно, вы можете переходить, гулять. Вот «User Page» нажать вот сюда, посмотреть. Ага, обработчик вот у него такой. Он редиректнет туда, передаст такие параметры. Опять же, гуляя по коду, вы можете обратить внимание. Ага. «Reset Path Login» — это отвечает. То есть этот метод используется для роутинга. То есть он его... Обработчик вы можете нажать. Это обработчик для «User Reset Login». То есть если мы нажмем сюда, вот, например, вот так тоже он вам добавлять в ямых файлах, возможно, кликами через Ctrl переходите в исходники, либо сюда, либо сюда, и вы опять попадаетесь на этот метод. Я говорю, это очень удобно, изучать код самое то. Далее, аналогично он понимает и сервисы. Это также очень круто, потому что сервисы очень активно используются в «восьмерке», я их часто пишу, и мне часто приходится использовать какие-то штатные сервисы, которые либо от ядра, либо от сторонних модулей. Но их запомнить все просто тоже нереально. Тяжело, и поначалу, даже если их не особо знаешь, приходится где-то рыть, чтобы их не искать, не рыть по всему ядру, по всем модулям контрибным. Автодополнение — это на как поиск для нас работает и очень выручает. То есть вы можете писать «Drupal, сервис», и он вам начнет подсказывать. Например, мне нужен какой-то сервис для работы с файлами, да, там есть. Я вот, ну, не знаю, допустим, как он точно называется. Помню, что что-то с файлом было. Я пишу файл, и вот он находит мне файл систем и все остальные сервисы, которые содержат файл. Я жму файл систем, и все. У меня этот сервис уже как бы подтянул, ну, как бы заполнился корректно. Опять же, я могу нажать Ctrl-клик, и я попадаю в объект сервиса данного то есть, когда вы ну, на сервисе ссылаете, через Ctrl-клик вы будете первым делом попадать не на его объявление, а на его непосредственно объекта. так как сервис это объекты прежде всего. И вы будете видеть, что он может, например, какие у него там методы, от чего он исследуется, то есть все это будет видно. И тут же появляется иконочка, которая переведет вас на непосредственное объявление в yaml файлике И вы тут можете уже посмотреть, как он объявлен. например какие аргументы у него. Также вы можете заметить, что у аргументов появляются вот такие приписки. Что это за сервис? То есть вот мы высылаемся как аргумент сервис стрим менеджер. Он нам сразу же вот парсит и видит вот отсюда вот также у него берет, что это стрим менеджер интерфейс будет. То есть если мы нажмем сюда стрим StreamWrapperManager менеджер стрим менеджер интерфейс. То есть он это все понимает. Опять же отсюда работают контракт клики по сервисам теперь. Можно гулять вот так вот по коду изучать. То есть это очень-очень-очень спасает сильно. Это, прям, наверное, самые вот э, подсказки вот и работа вот с сервисами вот именно с этим плагином, это самое, наверное, полезное и приятное, что есть для работы с Drupal на восьмой версии сейчас. Также он умеет дополнять их в контейнерах. Вот у меня есть сервис, например. Он объявлен здесь, как вы видите, также. Я ему передаю аргумент Entity Type Manager. Он подсказывает, что это такое. И опять же могу перейти сюда. То есть вот этот я такой простой сервис сделал объектом. Он может вам, соответственно, тут тоже подсказывать. Если вы хотите передать что-то, например, тот же файл систем, только надо сначала закрыть кавычки, а потом писать файл систем. Вот он вам подсказывает. Это очень удобно. Шикарно просто. Он вам может подсказывать аргументы здесь. Также вы можете из непосредственного сервиса объекта задать аргумент вот сюда. Это делается просто добавлением в конструкт соответствующий. Ну, аргумент пишется. Как бы этот аргумент передавался в файл систем, интерфейс, да. Уже неважно, там, как она будет называться, вы уже прямо отсюда можете нажать Alt- и Enter и выбрать Symphony Update Service Arguments. Он вам предложит, естественно, файл, в котором он объявлен. Жмете Enter аргумент обновлен теперь переходим сюда и видим что он нам прописал файл систем как аргумент и вы можете дальше писать код сюда там файл систем да но данная особенность не работает э, ну то есть автоматические добавления э, отсюда э, зависимости не работает например в плагинах когда там используется контейнер dependency injection как-то так называется интерфейс, который позволяет добавлять зависимости сервисов через статический метод create. Вот вы перед... здесь передаются сервисы вот сюда. В конструкт не через YAML, а потому что. И вот отсюда, если вы напишете, ну, как-то entity type interface interface да, он вам не подскажет. Он вам только предложит сгенерировать сервис, либо инициализировать поля. Ну, то есть, нету возможности вот сюда его прописать. То есть, вот в случае с контейнерами, вам придется это прописывать в руками, в зависимости, но подсказки будут работать. То есть entity type manager. Он будет подсказывать. И опять же, Ctrl-клик, и тут везде все работает. Просто он не будет, нет возможности из конструкта добавить сюда. Ну, тут и ходить далеко не надо. <сёк> все под рукой находится. Идем далее. Данный плагин еще подсказывает нам теперь в твиге. Он нам подсказывает э, все функции, э, которые объявлены в ядре. Ну, вообще, вообще, все, что он найдет в ядре, в симфонии, там, в кастомных, в контрибных модулях, функции, фильтры, что там еще есть у Twiga, он все это будет обнаруживать. Например, в Twigge, я не знаю, по-моему, нет такой конструкции, она чисто друпальная, называется Trant. Нет, она есть в этом, в симфонии. Она симфонистская, ну, окей, он ее подсказывает нам. То есть, и скорее всего, об этом PHP шторм не знает без интеграции. Скорее всего, это делает именно интеграция. Ну, например, ну T точно друпальная, и он нам ее подсказывает. Более того, вы можете нажать на них и смотреть, то есть, что это фильтр. Фильтр у нас вызовет вот эту функцию, и она будет работать. Данная, например, так, это фильтр, да, это функция. Ее можете нажать на функцию и посмотреть, как Drupal View функция вызывается. Ну, то есть, как она на самом деле вызывается, он кидает вас не на исходник объявления данной функции, а на ее уже, ну, метод или функцию, которая реально вызывается, в которую уходят эти параметры. Собственно, вы можете увидеть, что он вызывает view, -view в которой передается NameDisplay, вы можете почитать документацию, и он вставит View. Но данная функция, она не друпальная, ее добавляет модуль TwigTweak, то есть здесь она должна быть. Вот Drupal View, который вызывает views View. То есть мы жмем на Drupal View. Он нас кидает на вот этот Callable, ну, Callback. Ну, потому что он и вызывается. Нам, нас сюда зачем кидать? И мы можем посмотреть его документально. Например, он, что, что тут есть, что вызывается отсюда? Ну, вот, например, Drupal Title вызывается из данного объекта. Из текущего метода Drupal Title. Если мы сейчас напишем. Давайте Drupal Title где-нибудь. Drupal Ой, много. Title, ну, не важно, что там будет, он нас кидает на метод. И мы можем посмотреть, как он работает и что нам вернет. То есть это очень удобно в Twigge. Он замечает и кастомные, то есть то, что вы можете сами объявить Twig Extension в своем кастомному модуле, и он сразу начнет это понимать. Также, я говорю, вы можете гулять по нему, по объявлениям, по коду через Ctrl-Click, чтобы посмотреть, как то или иное функция или фильтр работает откуда вызываются, что туда можно передать, как он это будет обрабатывать. То есть это очень полезно. То есть вам не надо рыться. Что за дропа льет? Куда он вылетел? Вам не надо вот... Ой, что я нажал? Он просто не там показывает. Вот рыться по кодовой базе. Что это такое? Ну вот тут видно сразу, что Twig Extensions есть. И вот, ну но все равно, это лишние действия. Это, во-первых, надо запустить поиск. Надо подождать, пока он все это сканирует. Если в поиске много результатов, Быстренько нагласок примерно понять, где его объявление, а не куча вызовов или еще что-то. И уже только потом вы попадете сюда, вы поймете, что он вызывает view иware, из которого вы опять же не можете Ctrl-кликнуть, и вам опять надо через поиск его искать, находить эту функцию, переходить, читать документацию, либо просто нажать Drupal view. Это экономит кучу времени, это шикарно. Возможно, данная интеграции делают что-либо еще я не знаю на самом деле. Там очень много у всех особенностей. Я вам показал лишь только то, что я использую. То есть я прям на регулярной основе использую. Ну и сервисы так поставляю, гуляю по ним, изучаю. И там твиговские функции, фильтры, вот это вот все, что я вам показал. Интеграцию с дропромом для хуков. Вот это все я использую активно, и поэтому я вам это показал. Я не сомневаюсь, что там есть еще какие-то особенности, возможности, которые умеет делать и Symfony плагин, и, возможно, Drupal, но я их не использую. Или я о них просто не знаю. Вы можете сами в комментариях, например, написать с другими, поделиться, что вы используете или что там еще интересного есть. Потому что, несомненно, там очень много всяких возможностей, и все их предусмотреть невозможно просто. Теперь мы рассмотрим, как можно проверять код на стандарты Drupal. У Drupal очень жесткие стандарты кода, которые... Ну, новички не соблюдают по тем или иным причинам, да и не только новички, но соблюдать их надо, особенно если вы решили этот модуль публиковать куда-то дальше своего проекта, да и на чужих проектах, на клиентских соблюдать стандарты – это очень хорошо. То есть это даже не то, что хорошо, это, это считается нормальным, то есть не соблюдать их – это уже ненормально. Но поначалу, пока вы только вливаетесь в разработку или в Drupal, все стандарты знать просто невозможно. Они очень комплексные, большие. Они не, не пересекаются практически ни с какими другими. То есть это не PCR какой-то. Какой там у Symfony 0, 4, я не знаю, какой цифру у там за код отвечают, а какой за структуру файлов. Ну, в общем, какой-то PCR стандарт у них там. Очень многие ему следуют. Drupal ему не следует. У него свой стандарт. Они не хотят пока переходить на другой ну и, соответственно, вам надо изучать его стандарт. Это очень много страниц, и вы можете их, естественно, прочитать, но вы все это не запомните сразу, вам нужна практика. Нужно выработать так, чтобы у вас руки уже сами писали код по стандартам. Просто так это не будет работать. И просто прочитав, вы сразу не напишите весь код в соответствии с стандартам. По стандартам. Поэтому... Естественно, вам может частично помочь код Style, который будет форматировать код, но он форматирует вам, по сути, только где кавычки будут, отступы, то есть, ну, по мелочи, очень специфичные, он вам не заметит. Для этого у Drupal сообщества есть, не знаю, как это сказать, модуль, проект, который проверяет код на соответствие Drupal Coding Center более глубоко то есть включая комментарии, там еще что-то, то есть очень-очень глубоко. И его можно интегрировать в PHP Storm, чтобы он вам на лету подсвечивал в соответствии с этими проверками, где у вас ошибка или что-то некорректно совсем написано, и вы могли поправить. Это хорошо, потому что когда вы пишете код, вы можете написать его, Думаете, что все хорошо, он вам подсвечивает, ага, вы тут немножко ошиблись, да, действительно, и поправили, и вот так у вас сформируется и привычка, и будет видно, что код написан по стандартам, для этого нам уже потребуется композер, я этот, э, все, что это будет делать, делал на локалке, то есть у меня все находится в контейнера, но непосредственно проверки кода находятся на локалке, чтобы это подключать было проще, не зависело от контейнера, то есть я мог это проверить, не включая никакие контейнера, нет смысла это изолировать, это работает и ладно. Для этого вам потребуется, естественно, как я уже сказал, композер, для композера вам потребуется PHP, а у PHP на локальной версии должна стоять расширение PHP, там версия, слэш, XML, я не знаю, как на других системах, но у Ubuntu, например. Сейчас на какая-то там свежая, не знаю, 18, что-то там, 0.4, наверное. Там по умолчанию, если вы ставите PHP, он вам ставит PHP 7.2 пакет. Вам также надо будет доставить PHP 7.2. Ну, давайте я вам напишу sudo apt install php 7.2. XML Без него не будет работать, там будет выходить ошибка. Проверьте, чтобы у вас под вашу версию PHP тоже стоял данный пакет. Не знаю, когда я ставил, у меня он почему-то, видимо, уже стоял, не ругался. Я тут на виртуалке поднял проверить, как сейчас с нуля это все разворачивается, аналогично или нет. И вот он там руганулся на, ну, на недостаток расширения для PHP. Первым, что нам нужно сделать, это поставить глобально через Composer пакет Drupal Coder. У меня он стоит, но вам... вы, вы просто у себя пишите композер Global Require Drupal Coder. И он вам поставит проект с Drupal.org Drupalor со всеми нужными зависимостями. На момент записи видео там есть issue. Сейчас я вам его покажу. Давайте сразу же перейдем к кодер. У него есть issue. Во, прям самый первый. Проблема в том, что на данный момент, если вы поставите через композер, он не будет работать, потому что PHP код снифер, у них там прописан больше ли рыба равно 2, а PHP код снифер уже версии 3, а код в кодере написан под третью ветку, и там, естественно, происходит ошибка, потому что в третьей версии другой код, они неправильно указали, видимо, изначально версию, как надо прописывать, разрешили люб... мажорные версии обновлять и... Она у вас обновится, и у вас не будет работать. Для этого вам после установки запроса Drupal кодера, нужно запросить эту самую проблемную зависимость она тут есть вот Labs, код снифер. До тех пор, пока не примут данный патч непосредственно в проект, вам надо его прописать хотя бы двоеточие ну, 2.9.1. То есть залочить версию на 2.9, чтобы он не обновился у вас до 3. И у вас все будет работать. Потом, когда вот этот тысяч, если вы заметите, что его ну, завершили, вы влили уже в кодовую базу, тогда уже вам это делать не придется. ИШЧ вот 286, 389, 8. А, ну, в принципе, я не знаю, какая там нравится. Работает, работает. А, просто я вам сразу говорю, что если вы просто запросите Drupal Coder, он вам под, подтянет там 3 версии, ну, версию 3 там что-то, ну, какая актуальная будет, и у вас ничего не заработает. Надо даунгрейд, ну, это 2.9.1. Я этого делать не буду, у меня уже все стоит, я не хочу трогать, я уже проверился на виртуалке, все будет работать отлично. Этими командами вы поставите Drupal кодер, кучу зависимостей, одна из которых будет PHP CS, ну как раз PHP код снифер, который производит анализ кода, ну, Sniffer, то есть, который анализирует код на ошибки по соответствию каким-то правилам, которые Drupal Coder добавляет. Данные правила не появятся в PHP Storm, пока вы их не зарегистрируете, потому что PHP код Sniffer, о них ничего знать не будет. Первое, что вы можете сделать, это запросить пакет Composer Global Require опять же, ой-ой-ой Require De Dealer Direct php-коды sniffer-composer-installer. Это все есть в документации кодера, на его странице. Я, опять же, эту команду выполнять не буду. Вот, можете отсюда ее скопировать. После ее выполнения у вас должна появиться надпись, что... Там все, он за вас будет настраивать, ну, подключать э, стандарты кода, э, которые устанавливаются через композер. Вот как Drupal кодер, он будет обнаруживать и регистрировать в PHP-код снифер. Я вам потом скажу: если это не сработает, то есть железный способ, официальный, который непосредственно PHP-код и делается. Вы вызываете PHP-код снифер непосредственно из бинарника композерского. То есть, у меня, например, композер стоит локально находится в home директории config ну ну будет не так composer то есть тут будет композерская папка куда ставятся глобальные пакеты далее мы заходим в vendor bin и тут есть php cs вот который будет проводить весь анализ ну я зря его запустил без параметров и ему можно передать данные э, аргументы config set installed Paths, тут, кстати, эта команда тоже есть, вот она. И указывайте путь до папки Drupal Coder, Coder Sniffer, откуда он потянет стандарты. Ну, у меня получается это, опять же, из-за того, что глобально, точка конфиг, ну, композер, вендор Drupal, Drupal Coder, Coder снифер. вы жмете Enter, он вам применит. Я говорю, это делайте, если у вас не прокатал способ вот этот. Ой, вот этот. Если он у вас, кстати, не прошел, вы, я вам потом обращу внимание, где-то вы увидите, что он не сработал. Корректно. Удалите его. Composer Global Remove. И вот это название. Потому что затем в любой глобальный вызов Composer у вас будет вызывать этот плагин, этот плагин будет затирать стандартные настройки. То есть если вы пропишете потом после этого плагина вот так, он у вас сотрет их. То есть такая вот у них путаница. Я не знаю, что у них там происходит с версиями. Ну, вот так вот. Если этот не прокатал, я вам еще раз напоминаю, что я Тогда делаете так. Удаляйте этот, делайте так. Этот железобетонно поставит и не слетит. Теперь нам его надо включить в шторме Это делается просто. файл, Settings Editor Inspections. Так. Ищем PHP. Quality Tools. И вот он, php-code-sniffer-validation. Тут фу, должны ставить галочки. Можете вот эту не ставить, она по умолчанию отключена. Она будет просто показывать, какой именно стандарт э, ругается. Я ее ставлю, удобно. Как эти ошибки будут помечаться по умолчанию, это просто предупреждение будет. Вы можете как террор, чтобы красный был, но я не советую, потому что некоторые требования Drupal.org не всегда выполнимы, поэтому неприятно будет смотреть, когда у вас будут файлы такие красные линии. Ну вот, например, там есть требование, что... Ну, строка не должна превышать 80 символов, но при этом у хуков должно быть краткое описание в первой строке и не может содержать более одной строки, естественно. То есть вы ограничены 80 символов для описания хука. А, хук описывается по стандартам, как имплемент хук то-то-то-то. Хук может быть сам по себе длинный. Плюс вы можете еще дописывать по стандартам же, опять же, для чего данный хук вызван. Например, for page.html.tweak, что вы для данного template его вызываете. И вы... 100% переплюните 80 символов, переносить вам на строку нельзя, превышать 80 символов вам нельзя и приехали, ерунда какая-то получается. И он вам будет это всегда подсвечивать у вас выхода нету, тут лучше оставить, чтобы он превышал 80 символов. Ну вот он будет ругаться, что поделать. Поэтому пусть он просто вам предупреждение осыпет и после того, как вы все сделали, у вас тут должны появиться Drupal и Drupal Practice э, стандарты. Вы выбираете э, нужный стандарт и он у вас начнет проверку по ним. Если у вас тут не появился ни Drupal, ни Drupal Practice, они появятся вместе сразу, значит, у вас не сработал данный плагин. Вы его удаляете и прописываете вот эту команду. Запускаете PHPStorm, ну не надо, вы просто вот тут обновить жмете, и у вас они появятся. Почему два стандарта? Drupal отвечает за основные стандарты кодинга, то есть там вот всякие вот точки, отступы, ну вот основная масса, то есть непосредственно стандарты. А Drupal Practice отвечает за, даже не знаю, как это описать, у них даже внятного описания нет на проекте, у них там все скомкано так вообще. В общем, он проверяет на какие-то более общие ошибки, например, ну, на Bad Practice он проверяет, например, то, что не надо в PHP доке там то-то делать, например, писать автор, потому что над модулем могут работать несколько людей, не надо... Ну, авторство. Для этого есть другие файлы, в которых можно написать, кто работал. Не надо в каждом PHP-файле катать, что вы автор этого файла. Многие так любят делать, поэтому он будет писать, что так делать не надо. Или, например, что вы в форм-стате используете input для получения данных вместо values, которые очищены. В семерке, например, что вы используете, обращаясь к полю там или еще к какому-то значению мультиязычному, and строку. Ну, если в курсе вы поймете, о чем я. Вместо... Константы language known И, например, вы делаете select в форме И options, ну options у вас Значения, которые выводятся Непосредственно в списке выпадающем Не обернуты в T В общем, вот такие вот вещи какие-то Ну, ошибки, неправильное написание кода Вот такие вещи Проблема в том, что php шторм Может работать только с одним Ну, он может работать В принципе, это даже не то, что Он может работать с одним Вот этот select это просто аргумент, который он будет передавать PHP CS. Но PHP CS умеет принимать аргументы, переданные через запятую. То есть там можно сказать Drupal, запятая Drupal Practice, и он проверит на оба стандарта и выдаст вам ошибки для обоих стандартов. Ну, как бы он их соединит, и у вас будет общий список по всем стандартам, что вы сделали неправильно. Но PHP он позволяет вам выбрать только один из этого списка. Если вы не хотите париться, выбирайте Drupal. Он самый, мне кажется, полезный из этих двух. Это очень уж какой-то специфичный. Но Drupal самый из этого полезный. Но если вы все же хотите два, тогда вам надо э, закрыть проект текущий, перейти в его папку, э, в скрытую папку .id, далее, по-моему, inspection, да, вот project, defiles, def, project default, Открывайте любым текстовым редактором, Ну вот, кстати, смотрите. Там же эта инструкция написано. Даже не знал, что она тут есть. Я вообще в другом месте нарыл. Вы, ну вот, строка кодинг стандарт и пишите, запятая, без пробела Drupal, Practice. Сохраняете файл. Открываете. И теперь вы можете проверить в настройках, что у вас э, указаны оба через запятую. До тех пор, пока вы не выберете в селекте у вас все слетит. То есть вот, оба будут передаваться как аргумент. То есть PHP CS можно вызывать напрямую из консоли. Я вам тоже это покажу. Там как раз можно передавать через запятую. Ну вот PHP Storm почему-то вот так вот настройки имеет. И это начнет у вас работать. Как на это, обр это обратить внимание? Ну, проверить, например. Э например, давайте я удалю отсюда точку. Видите, он подсветил его желтым, потому что вернингом сделал. Вы можете навести, и он вам напишет, почему. Во-первых, он пишет, что это PCS работал, Drupal commenting hook comment и описание. Формат должен быть implements такой-то hook, точка, либо implements hook for такой-то функции, точка, либо implements hook for такой-то template, точка, либо implements hook uh, for apple.php ну вот все варианты какие возможности здесь он вам перечислил то есть в данный момент э, эта строка написана не по стандартам, тут должна быть как минимум точка например, э, вот здесь я уп упомянул, что это для for user login формы хук такой это вот user форм <свы> мы для нее используем опять же, не могу убрать это тоже будет по стандартам, но если я уберу точку это не по стандартам, все комментарии в Drupal должны заканчиваться точкой он это проверяет То есть он даже до точек докапывается Также, смотрите, например Если я напишу комментарий с маленькой буквы Он тоже будет ругаться Потому, Ну, то есть он подсвечивает вам Что комментарии должны начинаться С заглавной буквы Тоже стандарт Опять же, напишите здесь без отступа Опять же, он вам будет выдавать, ну, в данном случае, что тут не совсем корректно ее выдает, он почему-то видимо, как-то целиком воспринимает. Ну, в общем, после первой строки корот, то есть это короткое описание функции всегда, далее идет полное, далее идет PHP-doc, если нужен, и вот так вот это все формируется. Должны быть отступ от короткого до следующего параграфа, то есть нельзя писать их слитно я сделал отступ, он опять подсветил ошибку, что тут найден пробел после звездочки. Его не должно быть. Но смотрите, если мы это оставим, например, Ctrl-Alt-L это починит. Он сам понимает, что после вот этой звездочки пробел не нужен. Далее, например, это все вот Drupal стандарт, который проверяет на стандарт, естественно, кода. Например, автор, который из Drupal Practice. Видите, он сразу заругался, что автор так обычно не используется в Drupal, потому что со временем ну, некоторые, ну, несколько разработчиков будут писать этот код в любом случае. То есть это писать не нужно. Это плохая практика. И вот так вот, так вот он вам везде будет подсказать. Например, вот тут не будет запятой, он будет ругаться. Все элементы массива должны заканчиваться запятой всегда. То есть тут, тут убрать тоже заругается. И вот в таком он формате он вам будет проверять весь код на стандарты Drupal. Это очень удобно, выработает у вас привычку написания. То есть, в общем, тут больше добавить нечего, он будет на постоянной основе у вас это проверять. Далее. Что еще тут можно сказать? Ну, то, что это работает только для PHP файлов. Не знаю, можно ли настроить PHP Storm иначе или нет, но... PHP код снифер может проверять не только PHP файлы, этот, эти стандарты описывают и проверку YAML файлов, и CSS, и JS. В общем, все, что может быть в проекте, все проверяется им. Но PHP Storm, по крайней мере, я не нашел, может проверять только PHP файлы. Иногда вы можете захотеть проверить весь проект целиком на стандарты. Это делается руками. Где-то тут можно найти, наверное, пример. Где же этот пример какой-нибудь хоть есть? Так, это пример установки, видимо, из-за этого тут ничего нету. Ага, вот. Вызывается, давайте я зайду. Ну, в модуль, например, в webmodules custom, например, я хочу проверить dummy модуль, этот же, который проверяет мне PHP шторм Я пишу обращаюсь к бинарнику PHP CS, composer, vendor, bin, PHP... CS. Мы указываем стандарты, потому stand, что мы их зарегистрировали. Drupal, Drupal, Practice, например, на оба. И мы будем проверять модуль дами. Упс. Да, ошибся, опечатался. Standards. И он нам выполняет сейчас, видимо, проверку всей папки. И вот он нам выдает результат, что в дами.info.yaml файлике. Удалите версию из info файла он будет добавлен Drupal.org автоматически. Ну, этот модуль у нас на Drupal.org не идет, мы версию оставляем. И вот так по всему, например, ну, Ридми даже проверять нет смысла. То, что там превышено 80, как это сказать, символов в строке. Тут можно вот как раз extensions указать, которые будут анализироваться только ну я не знаю зачем ну для markdown я насколько уверен, знаю сейчас нет стандартов ну, вот на все Нет, кстати... ага он еще и нод модулис проверил вот как раз там есть подсказка что можно сделать с игнорированием давайте игнор потому что там очень много файлов зачем нам их проверять не нужно ага вот он выдал ошибки получается сейчас Исключительно для дамми модуля Вот в rest ресурсе есть ошибка. Он нам пишет, что на седьмой строке использу... неиспользуемый use statement. Ну, давайте вот как раз посмотрим. Но там он должен заметить и через PHP-шторм, потому что это PHP-файл. Вот этот плагин. На седьмой строке у нас какая-то ошибка. Все корректно. Это тоже подсвечивает. Неиспользуемый use. ctrl alt -l. Теперь его нету. Опять же, можем перевыпустить перезапустить тут. И он уже больше на это не ругается. Он теперь ругается только на CSS файл, который я потом объясню, почему он такой битый. Это нам тоже не важно, мы не будем на это внимание обращать. И на инфофайл, ну давайте удалим ему версию. Я не представляю, как будет модуль без этого работать, конечно. Не будет ли ругаться ядро, что модуль без версии вообще. Ну вот он остался только с одной ошибкой в CSS файле. Все шикарно, все работает. Не, я все-таки верну. не уверен. В общем, вот, как он вам будет проверять код на стандарты. Аналогично есть для CSS, ну CSS и JS. Для CSS это StyleLint, для JS это ESLint. В ядре есть для этого файлы готовые, ESLint.json это для стандартов JavaScript. И StyleLint.rc это для стандартов CSS. Это делается при помощи ноды, ставятся соответствующие пакеты и используются. То есть вы можете заметить, что у меня сейчас там стоит NodeModules, папка, это я устанавливал пакеты. То есть вам нужно будет поставить как минимум пакет E, е... давайте я его открою, не буду вызывать, так это не то пакет я ставил вот здесь в Drupal, вот тоже есть. Вы можете зайти в WebCore и написать npm install или yarn install, и он вам установит пакеты. Все зависимости, то есть тут важный самый, конечно же, это style lint и es.lint, вот они оба. Плюс он дополнительные какие-то плагины для них ставит, для React, там, я не знаю, какой там React в ядре решили использовать. Ну вот он ставит кучу зависимостей и непосредственно бинарники нужны. Для того, чтобы оно начало работать, вы заходите в settings, ну давайте там, file settings, javascript, где же это находится, javascript, коды, quality, нет, наверное, проще написать yes, lint, да, вот он где находится, вы включаете данную штуку, да, хватит мне подсвечивать. включаете эту штуку, опцию выбираете node.js, который будет выполнять мне это 8.9.4 на системе сейчас актуально пакет eslint, который будет обрабатывать это тот, который установился при помощи yarn install из core папки автоматический поиск, но ну, он сам найдет вот эти eslintrc, который вот здесь же и лежит, вы принимаете apply, заходите в js файл и он вам начнет уже писать ошибки или не начнет? нет, начнет. вот он начал подсвечивать. то есть, ну, вот с Джессом все куда более печально, потому что я, вот он так настраивается, но я не совсем понимаю, что это, скорее всего, я некорректно использую. возможно, может свои надо делать. Но суть в том, что там какие-то непонятные условия. то есть он, то есть вот эта конструкция, она как бы Насколько мне пока известно, она написана по стандартному Drupal в JS. Ну, то есть, behavior, они так и пишутся, а он ругается, что это некорректно. Я не понимаю, как ему надо написать правильно, потому что это правильный вариант для Drupal. То есть, лучше всего, наверное, такие вещи будут использовать, если они у вас поставляются с темой или модулем, кон модулем конкретным, для JS а конкретно. Ну, тема с style-linked. Далее, ну вот так он проверять будет Аналогично работает для стилей, только там называется style-lint, style-lint, ну давайте включен, не включен почему-то. Выбираете ноду обработчик, и style-lint опять же, score, Core, который установился, нам хватит. Заходим в стиле, он работает как в CSS, так и в SCSS. CSS проверять смысла нету, потому что он у меня компилируется. А вот в CSS смысл есть. Ну, то есть, видите, он начал ругаться. Ожидает, там, ожидалось что э, Не должно быть отступов. ну Нам плевать, это скомпилированный файл. Нам какая разница, мы его руками не пишем. Зачем нам поднимать стандарты? Его все равно там Drupal пережмет сразу же. И работаем мы с этим файлом. А этот файл, он не ругается уже, потому что он удовлетворяет стандартам. А проблема тут в том, что тот файл, который отвечает за стандарты стилей, стайл в ядре, тоже какой-то непонятно, как его заводить. Я... Он автоматически как бы включается сразу. Ну, когда вы включите SLInt, yes вам больше ничего делать не надо. Он его найдет. Но он работает как-то странно очень. Он зависит вот конфиг и он его найти не может. Я не знаю, что с этим делать, но ну, мне в принципе это и не нужно. Он ругается и не будет проверять. Я просто скопировал из своей базовой темы свой стайл линтерси, который вообще в ямл файле описан. И он его заметил, что он ближе к нему лежит, и начал проверять именно по нему. То есть вот этот файл уже проверяется по моему стайлу линту, который там под БМ заточен, вот эта вот вся фигня. Я его тоже корректировал под Drupal конденсер чтобы там особые корректные были, но уже с расчетом то, что это все будет в SCSS с использоваться. То есть, видите, он начал ругаться, что это не по стандартам. Вы, естественно, можете ставить линд или слинд использовать через глупы, которые будут и ошибки в консоли выдавать, но вот шторм умеет на лету это подсвечивать, это очень удобно, потому что вот вы пишете что-то, и он вам сразу пишет, что что-то вы некорректно сделали. Вот, например, у меня... Написано там правило, что цвета должны быть объявлены именно в таком формате в хексе, в полном, а не укорочен. Например, если вы напишете blue, он выдаст ошибку. И напишите, допустим, white, опять ошибка. Напишите хэш сокращенный вариант белого, опять ошибка. Только полный будет работать. Он, кстати, вот подсказывает. Например, или, ну давайте, ну просто неважно, тот сокращенный формат цифр. Без нуля. Видите, он тоже будет ругаться, что там надо ну, как бы начать с, с нулем. То есть должен быть ноль обязательно. Но Тут немножко надо... то, что нету, наверное, единицы измерения, то есть он все проверяет корректно. Это очень удобно, очень приятно. Где-то, что вот, например, нету в конце файла новой строки, что тоже по стандартному Drupal в каждом файле должна быть пустая строка всегда обязательно. То есть, он это все проверяет. Далее он умеет, давайте сразу же вам покажу, это, опять же, не совсем друпальная штука, но это очень полезно. Может быть, кто-то и не знает, он умеет интегрироваться с, дру, с друппом, говорю уже, с гулпом. Сейчас, скорее всего, все используют гулп или какой-то билдер. Он, наверное, очень много поддерживает. Я просто покажу на гулпе, потому что им пользуюсь для компиляции стилей или еще каких-то вещей. Ну, я думаю, при процессоры уже все используют так или иначе. Поэтому я тут поставил автопрефикс, uh, gulp, gulp.post.css, gulpsource gulp map, lost. Это Lost Grid. Это вообще post.css-плагин. Uh, Копернул gulp файлы своей темы, чтобы не париться, чтобы он отслеживал вот эти файлы и этот и компилировал их сюда. Давайте я удалю и даже, чтобы вы увидели. Здесь вот у нас пустая папка. И у, у нас есть scss-файл с э, с гридовскими специальными элементами. Э, нам нужно это скомпилировать. Раньше я это писал в терминале, сейчас это намного проще сделать в PHP-шторме. Э, первый раз, когда вы это делаете, вам достаточно нажать на гулб-файл правой кнопкой мыши и нажать Create Default. Так, как ну, вытаскиваю сюда. Э, пишите название, например, Compile Styles дами, да? Ну, что, мы копилируем стиле для модуля дами. Далее все тут нормально. Task, если надо, дефолт поменять на другой. У меня там дефолт подходит. Какое ноду будет исполнять? У меня это 8.9.4. Если вы на Ubuntu и очень недавно, обратите внимание, это не Node.js, это вообще другая библиотека, не путайте. Вот 8.9.4, и все, и применяю. Что это дает? Во-первых, у вас появился вот тут такая кошечка, где можно вот таких глупов делать сколько угодно, и если нажать справа от нее запуск, он запустит компиляцию, будет вся информация здесь выводиться, вы можете скрыть, и он уже скомпилировал. То есть вы можете заметить, что он ск... если мы давайте что-нибудь сюда добавим font size, например, 20 пикселей, он уже сработал за 21, за 21 миллисекунду, и вот здесь оно появилось. И если вам нужно остановить, вы жмете стоп, если нужно перезапустить, жмете эту галочку и все. И так вот сколько хотите, их создаете для темы, для модуля, и все это может сразу работать. Это очень удобно. Последнее, что я вам покажу, наверное, давайте начнем с онлайновых деклараций типов, потому что в восьмерке это очень может стать проблемой для новичков. Например, например, например, например, давайте, вы обращаетесь, например, entity, type, Менеджер сервис хотите, да? Вызываем его, Drupal, сервис. Нам тут Symfony плавит, сейчас подскажет entity type manager. Все шикарно, все хорошо. Когда вы будете обращаться к entity type manager, он вам ничего не подсказывает. То есть он не авто дополняет его методы. То есть если вы нажмете сюда, вы видите, что у него есть методы. Например, у него есть, есть метод get Storage. Но PHPStorm не может вам подсказать, Потому что он не понимает, что возвращает вот этот сервис. Не знаю, по каким причинам. Ну, потому что тут return миксит написано. Он не знает, что он вернет. Ему можно это помочь, объяснить. Для этого пишется комментарий в одну строку в таком формате. Ой. Он вам, видите, уже сам конструкцию подставляет. И вы указываете объект или интерфейс. Лучше интерфейс, если нет интерфейса, объект, который попадает в эту переменную. В данном случае, если вы не знаете... Вы жмете сюда, вы видите, что это, это Entity Type Manager. Ну, естественно, это Entity Type Manager интерфейс. Вы можете, ну, с опытом придет, можете просто объект указывать Entity, э, entity Type Manager. Как-то он долго соображает, интерфейс, все, оставляете эту строку, и теперь он вам будет подсказывать. Вот, все. Сразу начало работать автодополнение. Ну, например, давайте возьмем Storage для ноды. Запишем ее в переменную node storage, и там появится storage для node. Опять же, пытаемся к нему обратиться, он уже подсказывает, потому что storage возвращает нам вот entity storage interface, то есть он нам подсказывает какие-то базовые вещи entity storage interface, и вы можете ими пользоваться, то есть load, что там load, multiple load by properties. А давайте лучше не нот storage возьмем, а более такую вещь реальную покажу. Term storage для таксономий словарей. Ну, не словарей, а терминов таксономий терм с ним вот все более интереснее выйдет. Видите, у него, ну, опять же, те же самые load, load, mood properties, там delete, create, вот это вот все, но этого вам недостаточно, потому что, как правило, у каждой сущности есть свой собственный storage, который наследует Entity Storage интерфейс и расширяет его. То есть, естественно, все вот это плюс еще что-то. Чтобы опять же объяснить PHPStorm, мы опять ему подсказываем. У сущности это, как правило, всегда называется название сущности Storage Interface, и не прогадаете стопудово получается терм storage interface, и он нам начнет уже подсказывать от терм storage interface. То есть, как вы можете заметить, у нас тут появляется уже намного больше. Вы можете получить, например, node count. То есть, то, что от терм storage interface стало жирным, а то, что от другого, вот entity type интерфейс уже таким простым текстом написаны методы, и вот вы видите load children, он загрузит родительский термин для указанного термин. Удалить иерархию терминов, получить термины ноды, загрузить всех родителей, да, и просто родителей, загрузить дерево таксономии, сколько нод использует данный термин, обну, обнулить вес, обновить иерархию, то есть специфичные только для словарей таксономии и вообще таксономии термина сущности. И вы сможете их использовать, например, загрузить, 3, там, ну, пусть то вот, у меня там голое ядро такс например, да. Он загрузит вам полное дерево терминов, которые находятся в словаре такс. Вот так вот вы можете ему подсказывать, если... Это касается только объектов. Если по каким-то причинам, ну, вот он не подсказывает или подсказывает не совсем полно, вы подсказываете ему сами. Это очень часто придется, наверное, делать в объектах, потому что... Ну, вот говорю, он не может по цепочке проследить всю иерархию и вообще понять, что происходит. Вот, как по мне, лучше бы Drupal интеграция вместо хуков научилась уже понимать, вот что есть storage и как его посмотреть, есть ли у, у сущности свой личный storage или нет. Учитывая, что сейчас все очень структурировано в namespace, думаю, найти такое будет очень несложно. И вот где вы там бы не писали, это работает везде. Ну, в PHP файлах, там, в тему, ну, в этого, у тем. Вот в любом PHP файле это будет работать, подсказка. Это вообще функция как бы PHP шторма, но из-за того, что как пишется код и все вот это, он не может проанализировать глубже, и вы ему можете при помощи этой подсказки подсказывать. Последнее, что я вам покажу в этом видео, это Live Template. Опять же, это не касается Drupal напрямую, но это очень полезная штука, я... Ну, может год назад, может полтора Начал ее использовать Она очень прикольная Потому что она позволяет вам Сделать какие-то сниппеты Внутри PHP шторма, которые можно переиспользовать И не запоминать Это делается при помощи settings Live templates Здесь есть категория, у меня как видите Есть для семерки, для восьмерки И ну, для семерки там минимум для восьмерки уже более у меня расширенный. Я добавляю снипеты. Давайте я вам быстренько покажу, как добавлять. Ну, например, в Drupal 8 я добавляю сниппер э, Life Template D8 Test Comment. Будем добавлять э, комментарий. Э, напишем Test Comment. Вот такой вот. Что мы будем добавлять? Вот эту э, конструкцию нам код там, что там будет, и где он будет применяться. Ну пусть он у нас работает в PHP полностью везде, в CSS, ну и в JS. Давайте пусть будет. Мы сохраняем. Все, ну, теперь мы можем написать D8, как там писали, test comment, он вставляет. Естественно, это будет теперь работать и в CSS, и в JS. Давайте ну я вам покажу, что работает. И в JS, ну, естественно, будет тоже работать. Тест коммент. Вот, все работает. Для чего я их использую? Например, вот мы находимся в JS файле, и этот файл генерируется у меня вот как раз при помощи Live Templates, когда я хочу, хочу написать какой-то JS файл для Drupal, я создаю его и пишу d8 JS Behaviors. Он мне создает такую конструкцию. Я пишу для чего это Behavior, ну, например, custom dummy Behaviors. Жмем Tab, опять дами дами кастом и все. И он мне как бы создает такой конструкцию, я пишу код. Как вы видите, у меня уже тут life Template немного более затюненный. Он меня вводит по списку и предлагает мне заполнить. Это делается при помощи подстановок. Вы пишете название переменной, где вам что-то нужно, чтобы пользователь запомнил после ввода. And это, я не знаю, как вам сказать, это типа специальная такая переменная шторма, которая в конце ввода всех вот этих перебрасывает каретку сюда. После того, как вы их понаписали, то есть вы просто их пишете в вольной форме, вы жмете Edit Variables, и вы можете увидеть их все. И вы можете им задать значение по умолчанию. Например, ну там, в File Name. В Name будет по умолчанию подставляться файл Name. Либо значение по умолчанию. То есть вот такая вот штука, ей можно до настраивать. Если вы их просто укажете и ничего не будете настраивать, они будут вам как бы красным таким, еще раз покажу, подсказываться. Вот, видите, чтобы вы сами заполняли. И через табы вы можете по ним ходить. И вот в последний этап он перебрасывается в центр. А если вы укажете значение по умолчанию, давайте попробуем. Просто они не всегда корректно работают, я не знаю, то ли баги, то ли что. Давайте вот тут, например, в name мы укажем файл name. Он будет получать файл name и подставлять сюда в name по умолчанию. А тут будет тест, например, просто. Сохраним. И опять же вызовем его. Вот он а поставил файл name естественно, все, все корректно. Он вам выделил этот текст сразу же, вы можете его заменить на любой другой. То есть это просто значение по умолчанию. И вот тут ну тест он нам не подставил. Там как-то иначе просто вставляются произвольные строки. Ну, если уж захотите, разберетесь, я таким не пользуюсь. То есть я максимум делаю вот э, такие места для подстановки. И давайте посмотрим, что у меня есть. Например, у меня есть э, э, сниппет для получения текущего языка. На странице иногда приходится, чтобы не запоминать вот эту всю длинную конструкцию, language manage, get current language, get ID. У меня есть такой снипет. Я просто пишу. Ну, давайте еще раз покажу, ну, чтобы уж... не знаю, чтобы поняли, вот я пишу код. Мне нужно получить текущий язык. Я пишу d8 current language ID. Вот он, я подставил, и сразу же могу проверить language ru. И дальше писать код. Это очень удобно, во-первых, это сокращает очень много времени, и не надо вспоминать, запоминать это эти конструкции. Далее, у меня есть getCurrent Language Name, это аналогично только имя, то есть тут он вернет ru, n. Вон я в себе пишу комментарии, типа вернет ru или n, например. Тут видео выведет строку уже Russian или English. Current page он вернет текущую страницу. ну, Заголовок текущей страницы, то есть, вот вы видите, какой конструкция она получается. Нам нужно получить request сначала, потом roadmatch сервис. Далее мы в сервис Title Resolver передаем вот этот request и объект roadmatch. И только тогда мы получаем заголовок. В свое время мне было это тяжело запоминать, да я сейчас, наверное, по памяти это не напишу. Я просто сделал себе сниппет, если мне нужно получить текущий заголовок страницы, я пишу D8, current page title, и он мне вставляет такую конструкцию, и я потом использую title, как мне надо. Uh, current road name, чтобы получить текущее название road, откуда вызывается, это если нужно проверить, например, пользователь находится там, ну, например, на странице user login, да, uh, путь-то у него можно менять, а роут у него будет железобетонный. Или, например, динамический роут uh, у ноды, например, у них там будет canonical, Нод, что-то там, page Ну, то есть url, URL ты может быть разный, например, да У всех нод Алиансы там могут быть А road name у них будет железно один и Иногда такое тоже нужно И чтобы не вспоминать Я знаю, что у меня уже есть live template Я просто вызову В свое время я делал на восьмерке Display-Suite плагины Ну, поля, плагины ну, сейчас это уже не нужно. Да, вот такие вот вещи уже, я думаю, нет смысла делать при помощи лайфтемплейцев. Лучше написать генератор для драша. Потому что они, как правило, еще требуют не только это, еще какие-то объявления. Ну, не надо так делать, надо его удалить вообще. Дальше идем, это мы уже смотрели. Current URI, это, например, вернет текущий алиас страницы. Вот у меня подписано, что, например, но не вернет, но, но не дойди получение э, ноды из URL, ну вообще я использую это для любой сущности, если мне надо получить из сущности например, нахожусь на странице ноды как раньше было в Drupal 7 Dru, yeah. GetObject from path или что-то такое там было функция, я уже, честно говоря, забывать начал семерку так конкретненько uh, что-то я зря закрыл Firefox, хотел же в нем и найти yeah. а, меню GetObject точно вот была такая функция в семерке, который мы получали объект, пытались получить объект с текущей страницы, например, по умолчанию это нода на позиции 1, если он находил, он нам возвращал объект ноды. Аналогично здесь делается вот так. Мы получаем match, из него берем параметр ноды, если он является инстансом node interface и тут выполняем код. Естественно, я также использую э, такую конструкцию для таксономии терм. Тут таксономии терм пишу, тут терм, тут таксономии интерфейс. И вот, ну, это просто у меня универсальная такая Но ну, она названа для ноды, потому что чаще всего их надо брать из пути. Э, далее. Э, ту -ту -ту. Не знаю, что это, уже забыл, что недавно не использовал. Ну, возвращает road name, видимо, по пути. То есть мы вводим ему какой-то... Алиас или путь там, нод, там что-то. Он нам вернет его название роута. Не знаю, зачем-то, видимо, делал. Давно не использую, забыл. Ну вот, если что, я хотя бы знаю, что у меня в Live templates какие-то вещи есть путями. Далее. Получение картинки. Не картинки, то есть есть файл, например, какой-то, ну, изображение. И нужно получить ссылку на его стиль какой-то. Например, thumbnail. Маленькую картинку, превьюшку. Получить просто ссылку на нее. Image style у нас сущность теперь. Естественно, нам получается, я могу это и хоть по памяти написать, но это быстрее будет. То есть она получить entity type manager, потом получить storage для image style. Далее мы загружаем непосредственно сущность стиля. Она конфигом вроде является. По его названию thumbnail. Мы получили стиль. Далее он нам дает объект сущности этого стиля. И у него есть метод build.url, в котором мы передаем URI файл файла, например, URI value, там, или field image, э, я не знаю, как правильно, вот, вот, вот это, а потом entity, снова эта фигня, э, э, URI, опять фигня, это value, и он нам вернет URL для thumbnail этой картинки, этого файла. Э, аналогичная штука только для рендер array мы указываем что image style название и uri опять же проверка является ли эта страница главной генератор для Gest behaviors d8 KSM limit это у меня для devil module там есть kind модуль который позволяет принять ну вы наверное в курсе если писали код при помощи ксм Какие-то данные на страницу, и иногда, например, в PreProcess или в node view, например, да, нужно посмотреть, что там в определенный момент нужно. Ну, что-то находится в тизере, например. А у вас есть страницы, где есть 10 тизеров, вам не нужно для каждой ноды. Смотрите, вам достаточно будет для одной, потому что это выжирает память не только у сервера, но и браузер вешает конкретно, когда там несколько таких крупных объектов парсит kind. Для этого у меня есть такая конструкция. Я пишу, сколько раз мне надо вывести эту, ну, дебагнуть. Ну, в данном случае один по умолчанию, потому что, как правило, этого и хватает. Я пишу ксм там уже затем нод, да, какой-то. И он меня всего один раз на странице выведет ксм с нодой, который первый попадется. Дальше он будет пропускать, соответственно, у меня не крашнется, ни страница, не подвиснет браузер, не будет там никаких лишних данных. Далее, рендер массив с онлайн-темплейтом. Все очень просто. Это, грубо говоря, twig в рендер array. Тест коммент, это то, что мы сделали, сейчас удалю. И дальше у меня остались твиги, это для верстки я использую, когда, например, мне надо переопределить блок, я создаю, ну, скопирую со страницы из комментария его название, в соответствии с хук suggest Suggestions вставляю в темплейты, наз... ну, создаю файл, и в нем сразу же пишу, там, например, ну, давайте, грубо... Где Грубо говоря, я создал этот Темплейт для блока Я пишу D8 Extend, блок, все То есть у меня будут расширять стандартные Блоговские твики, я переобределяю в нем только Контент, но это не совсем У меня сейчас не актуально сейчас там... Это все, сразу говорю, для моей темы личной Ну, базовой, которая на GitHub И на дроплорге валяется Я сейчас ее там активно под BAM перерабатываю там вот этой конструкции уже быть не должно И должно быть только вот так Потому что блок контент находится уже внутри этого дива И я пишу уже, что нужно тут может. Это больше и чаще используется у меня для нод Ноды И вот уже я уже поправил Потому что часто пользуюсь И, например, мне надо сделать Там бэм, У меня Как он там? BAM блок Left Должно быть. И тут я хочу вывести контент field image. Ну, для тизера, да? Ой, field image, чтобы отрендерилось. И справа я, например, хочу вывести блок write. Все остальное, что там есть, неважно, что там есть, без имиджа. То есть, without, ой, without. Field, image. Все. То есть у меня получится, что темплейт для данной ноды, ну, файл, который создан, например, ноды news teaser, он будет содержать только вот это. Все остальное потянется из. Упс, нод. Все потянется из html Tweak. Видимо, косяк еще не поправил. И мы только в этом темплейте. Ну, допустим, даже давайте я вам из ядра покажу. Там не то будет, конечно, но все равно понятно будет. В данном случае, раз у меня моей темы нет, он унаследуется от Бартика. Если у Бартика не будет, а он, по-моему, не переопределяет, у него будет отсюда, он возьмет вот это. Тут, не знаю, есть блоки. Ну, вот у меня, например, грубо говоря, в моей теме тут находится... Опс, не тут. У меня, грубо говоря, так темплейт выглядит. Блок. Контент. Да. And блок. Опс. And блок. И я вот в своем темплейте как бы переопределяю вот этот блок, конкретно вот эту часть. То есть все остальное останется отсюда, а я меняю только то, что вот тут находится. И оно заменится вот на это значение. Это я вам сейчас глубоко рассказывать не буду, потому что вообще касается верстки, не, не текущего материала. Но в том суть, что live-темплейты в этом помогают. Я сейчас активно перехожу на extens потому что очень удобно, намного меньше приходится писать и очень легче такое поддерживать. Естественно, у меня такие есть для блока, для давайте я вам подсвечу. для поля. Ну, для полей. Для полей, конечно, надо перерабатывать. Очень громоздкое все. Для нод. У меня косячок сразу же и поправлю. Для параграф контента, для параграф в раппера тоже надо все поправить. Для регионов, для таксономии терм. В общем, для каждого такого ходового темплейта у меня есть такие лайв-темплейты. Вы можете использовать, как хотите, добавлять свои сниппеты для темплейтов, для CSS, там, для модулей, для еще чего-то. В общем, они не важны, для чего вы делаете, там все настраивается. Тут контекст, откуда они могут работать, очень большой. То есть, ну вот. Больше я, наверное, вам ничего не расскажу, потому что я больше ничего не использую. Данный модуль для тестов, который я вам сейчас показывал, надеюсь, не загадил и все подтер, что я вводил. Я, в, я, наверное, вот, этот, вот это видео переведу еще в текстовый формат, в упрощенный какой-то, и в дальнейшем, конечно же. И вот этот модуль загружу в него, чтобы вы могли ну, его открыть, ну, скачать, и вот в PHP-шторме на нем вот проверить, работает ли вот это, подсказывает ли тут T, тут еще что-то там, стандарты там проверяет он или нет. Ну, ну, все, что я вам показывал, вы сможете сами проверить, работает у вас идентично или нет на примере данного модуля. Пока видео я загружу, я, наверное, его на какой-нибудь левый сайт или на Яндекс.Диск, или на Google Диск залью, а потом в материал добавлю. Так что все, всем пока.